Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала. С вами астролог Марина Скади. Представляю вашему вниманию астрологический прогноз на декабрь для представителей знака Девы. До 14 декабря коридор затмений, открытый лунным затмением в вашем символическом десятом доме в знаке Близнецы. Десятый дом это карьера, общественный статус. Возможно, вопросы семьи так или иначе будут подняты в связи с изменением вашего социального статуса. Это может быть выход на новую работу, повышение, выход на пенсию, официальное оформление брака, изменение профессиональных обязанностей, или вы решите избавиться от скучной работы в офисе, сменим ее на собственное дело. Основные вопросы первой половины декабря связаны с определением жизненных целей. Внутренний конфликт, связанный с чувствами, разумом, семьей или работой, требует своего разрешения. Марс, планета активности и силы, движется по вашему восьмому дому. В этот период прилив энергии может усилиться. Пристальное внимание к мелочам и осознание тонкостей станут очень важными при принятии решений и при любой физической деятельности. Доходы партнера или совместная собственность могут потребовать большего внимания. По собственному выбору или по воле обстоятельств многим представителям знака Девы придется заняться сбором или выплатой долгов. Вопросы, связанные со страхованием, налогами, наследством или деньгами, которыми вы распоряжаетесь от чужого имени, также могут потребовать времени и внимания. Успешными будут действия, связанные с исследованиями и расследованиями, поиском новых возможностей, так как ваша изобретательность возрастает. Особенно во второй половине декабря, когда закончится коридор затмений. Отдохнуть в декабре не получится, вам приходится много и интенсивно работать, решать вопросы, связанные с совместным бизнесом, чужими деньгами, страховками, наследством, налогами, алиментами, кредитами. В трудных ситуациях вам приходится брать на себя ответственность, задействовав при этом не только все свои силы, но и запасные ресурсы так как обстоятельства вынуждают вас работать на пределе своих физических и психических возможностей. Нередко вам приходится изыскивать средства для успешного продвижения дела, проекта, бизнеса. И в большинстве случаев вам это удается, особенно в третьей декаде декабря. Важно не перестараться в этот период, так как усиливается стремление использовать совместные ресурсы или чужие деньги, как в интересах общего дела, так и ради собственных корыстных целей. В этот период трудно сдерживать свои порывы, легко соблазняетесь, особенно в первой половине декабря. Венера движется по знаку Скорпиона до 15 декабря. В этом знаке ваш символический третий дом. Активизируются взаимоотношения с соседями и людьми, с которыми вы встречаетесь ежедневно. Причиной могут стать денежные вопросы. Поскольку это знак скорпиона, то, скорее всего, ваше непосредственное окружение изменится. Появится возможность устранить недоразумение и укрепить контакты или улучшить взаимоотношения с родными и двоюродными братьями и сестрами, а также родственниками со стороны супруга. Наилучшие возможности для удовлетворения своих желаний в первой половине декабря предоставляют ваше непосредственное окружение. В декабре вероятны романтические знакомства, встречи, которые могут прирасти в более глубокое чувство. Мужчины и женщины легко идут на контакт друг с другом, находят слова, способные заинтересовать собеседника. Любое общение в этот период эмоционально окрашено. Возможны заочные знакомства, например, по переписке, встречи, интриги в дороге или любовные отношения с человеком младшим по возрасту. Возможно взаимовыгодное сотрудничество с братьями, и сестрами, либо начало деловых отношений с приятелями, бывшими одноклассниками или одногруппниками. Благоприятное время для посредников, литераторов, журналистов и других людей интеллектуальных профессий. Также для, э, для розничной торговли, мелкого бизнеса. В декабре представители знака девы становятся особенно красноречивыми, что можно использовать для рекламы. Также благоприятно могут проходить встречи с нужными людьми, разного рода переговоры. Но при этом очень важна именно готовность к взаимовыгодным деловым отношениям. Те, кто стремится к игре в одни ворота, ждет провал и испорченная репутация. Поскольку до 15 декабря коридор затмений, то внешний фон достаточно непростой. Но это подходящий период для преобразований, завершение или развития взаимоотношений уже на совершенно другом уровне. Могут появиться искушения. Желание манипулировать, но именно это чревато дисгармонией отношений, после чего надолго останется неприятный осадок. В первой половине декабря великая опасность неверной информации или заведомо ложной. Поэтому лучше никому не верить на слово, а важную информацию перепроверять. Хотя до 21 декабря это сделать очень непросто. С 1 по 21 декабря Меркурий, ваш управитель, движется по знаку Стрельца в вашем четвертом доме, способствует оптимистическим настроениям, но присутствует склонность воспринимать все через розовые очки. В этот период вы менее критичны и настроены все видеть образно, творчески подходить к решению вопросов. Меркурий это планета логического мышления, коммуникаций информации в знаке стрельца ваш управитель имеет слабый статус изгнания но его движение по стрельцу поможет вам шире взглянуть на происходящее определиться в поиске жизненной цели э и двинуться в направлении перспектив расширить свои горизонты обрести новый опыт при этом необходимо анализировать события с философской точки зрения все это способствует оптимистическим настроениям, а позитивный внутренний настрой облегчит процесс обновления в этот коридор затмений, который начался с 30 ноября и закончится 14 декабря 2020 года. 12 декабря белая луна, светлая кармическая точка, входит в знак Стрельца, в ваш символический четвертый дом и будет здесь до 12 июля 2021 года. В этот период вы сможете почувствовать связь с родом, помощь предков, улучшаются взаимоотношения в семье, с родителями, удачно решаются имущественные вопросы. На этот цикл можно спланировать самые важные и смелые проекты. В этот период вы как бы ограждены от негативных влияний, от посторонних воздействий. 14 декабря солнечное затмение в стрельце в вашем четвертом доме перемены могут коснуться структуры и отношений в семье скорее всего родительской возможно кто-то из ваших близких родственников поменяет статус выйдет на пенсию или поменяет работу и это событие значительно повлияет на всю семью Перемены могут коснуться и рабочего коллектива, и вообще всех, кто вам как родной. Другим местом проявления влияния затмений может стать ваш дом. Ремонты, переезды, покупка значимых дорогих вещей в дом и, может быть, сама недвижимость. Или наоборот, долгожданная продажа земли или квартиры. 15 декабря Венера переходит в знак Стрельца в четвертом доме, благоприятствует всему, что связано с домом и семьей, близкими взаимоотношениями. 21 декабря день зимнего солнцестояния. Солнце переходит в знак Козерога в ваш пятый дом. Также в этот день Меркурий переходит в знак Козерога в ваш пятый дом. И в этот период на первый план выступают романтика, юмор и воображение. Интересы детей будут стоять на первом месте. Происходит упорядочивание и прояснение многих вопросов. Обстоятельства могут побудить вас к творчеству. Вы определяетесь со своими жизненными целями. Успешными будут попытки реализации проектов, которые долго не могли получить свое развитие. В целом ваша удача возрастает в третьей декаде декабря. Юпитер и Сатурн соединяются в Водолеем в вашем символическом шестом доме и открывают новый 20-летний цикл. Для вас этот аспект означает начало больших перемен и обновлений в работе. 30 декабря полнолуние в Раке в вашем символическом одиннадцатом доме в 5.28 утра по киевскому времени и в отношениях с друзьями и единомышленниками. Происходят изменения. Возможно, появится новое хобби или увлечение. Вы войдете в новую группу, а может быть, появится новая романтическая связь. На этом у меня все. Если услышанная информация оказалась вам полезной, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Если остались вопросы, пишите в комментариях. Благодарю вас за внимание. До новых встреч. До свидания.